Всех красно-белой братве, всем болельщикам Спар Спартака в России и не только, огромнейший привет и поздравления с наступающим, наступающим праздником, э, с Новым годом, с Рождеством, счастья, здоровья, любви, побед, положительных эмоций и прежде всего э, Терпение, терпение, верьте в Спартак, красно белый навсегда, а болельщикам фратри э, с, по поводу десятилетия, по поводу большого праздника, тоже огромнейшее поздравления благодаря тоже вашим усилиям э, это, этот клуб, эта команда развивается, и э, надеюсь, вы будете продолжать свою Своей путей, будет продолжать свою, свою дорогу и поддерживать всех футболистов Спартака, поддерживать клуб и давать им силу и, и доверие, что они смогут заскарбить ваше, ваше доверие, ваше, вашу любовь. Поэтому что Спартак, он сильный за счет своих болельщиков. Я это чувствую не один раз, и это мне очень сильно помогало мне и моей команде. Поэтому я желаю вам, чтобы вы верили в свой «Спартак»